Всем привет, дорогие друзья, с вами Павла Пашиплей. и сегодня мы продолжаем играть ну, вот по серии колец в Майнкрафте. Итак, ну это уже юбилейная часть, потому что у нас уже в моем канале 20 подписчиков, так что юбилейная серия, вот. Это решил выпустить, но постоянно я выпускаю, если честно, серии по ночам, потому что обедами бывает бываю практически всегда занят или там особо на время отдыхаю. Но ночью всегда я как бы уже на начинаю всегда снимать и делать свои, ну, самые нужные дела. То есть снимать видео. Так, что у нас тут? Опа. Давайте все это возьмем, ненужное поставим. Да. Сиду нам тоже не нужно. Кстати, а, не, надеюсь, не зовут здесь можно так вот луки делать вот так вот у нас целый лук еще сделаем вот так все один нормальный лук попался так кстати тоже возьмем давайте так что ты гондарь здесь застрял все так посмотрим что у нас наверху так верстачок Оба. все возьмем пока вшень нужно будет кстати у меня есть эльфийский меч я подобрал а, о, коричневая овечка никогда коричневых не видел чтобы здесь бегали обычно иногда даже бывали розовые если честно так тут у меня новое так что у нас тут так интересно тут были или я иду кругами когда вроде мы тут были... Они а, тут не были. А, да, были. Так, слушайте, я уже что-то кругами начинаю ходить. Так, где все вот эти вот штуковины? Итак, вот тут вот... А вот, о. Это вроде таверня, да? Давайте сейчас смотрим, там должно быть, и да? Так. О. Что за неладное? что есть Мой меч чувствует. Так что у нас. Кстати, если что, пишите вопросы, а если хотите, зачем он светится, меч. Потому что вы не писали, наверное, скажу сразу. А, он чувствует приближение отков, урхаев, короче, любого врага, который есть. И походу, этот фраг находится по земле Не знаю, а то слываться не буду. Там не мое дело. Подземное царство тоже. Дело других. Хотя кого? Это только орков. Хотя я редко их вижу. А там вот по единному царстве Их нигде не царят спокойно. Запаски, когда их никто не может убить. Не, конечно, может. Но точно это буду я только. Или еще какой-нибудь игрок, который будет играть на этом сервере. но пока что я один. Давайте в них украдем это все так кстати эти тарелки вот этими вот тарелками можно бросаться кидаться и ставить на стол а у нас есть тарелка? нету да нету а здесь я? есть возьмем так это лук вот Фух. Конечно, на них бросаться не буду, вот смотрите. Опа! Видели? И еще ему можно его ставить. Давайте выпьем. О, аха-ха-у. Уха, минуту целую так бежать. Это неохота, друзья. Ай, порня уже плохо. Давайте сидим яблочко, наверное. Потому что перестанет. Ахау. Так. Яна, воин, я на войне тут. Так пока никого в детстве нету, я хожу. Мне уже плохо самому... Все, тошнота перестала. Все, отошла. Так, что у нас тут? Уже ночь, пока эта тошнота шла. За 2-3 минуты уже... А вот все можно вот так вот. Кстати, мы изюлили. Не нет, мы с не были. Давайте войдемте. Кстати, здесь уже были все должно быть, орки, так что эльфийский меч на дальнем дисансе тоже хорошо и не дадит вам, при приудаю, так подпускать, не подпустит к вам врагов. Если умело можете обращаться с ним. Так, что у нас тут? У нас, как обычно, татута. Я не, я не люблю пить. Так. Ух ты. Ну это все. Мы все взяли вот это кстати дом а, потом надо туда пойти но пока что а, у нас своеобразные приключения мерила середин колец по, по этим вот миром этот вот мир опасен тем более с орками даже не органами а лукаями лукая сразу говорю мощная броня и щиты и еще и 20 хп вы добавок да 5 а, наездников а, гондорских и руханских, они это не могут а, просто уничтожить их, но все равно кому-то урок кайна и нанесет урон. а может даже кого-то может убить. Это очень опасно, тем более вот здесь вот здесь а, можно найти до это очень редкость, большая редкость, здесь очень редко найти, можно его, но все-таки иногда можно как-то, но это уже смотрите, это уже варги, то есть наездники были где-то рядом. Кстати, можно прям с играть. Так. Стрелы. То есть, лучники. Здесь орчакоело. Нет ничего такого. Значит, они отправились сюда или откуда с гор прошли. Можно посмотреть здесь. У него тоже стража какая-то. Бегает туда. Так. Так, ничего не светится. Я все доверяю мечу. Оп. Вс ⁇ Так, давай Ой Ой Так, <смех> иди, у Что у нас там? Что намести? рада герою такая же у нас такая музыка лунка сыграла просто нехорошо стало у меня очень страшно так это чё кролечки приветики об кричательно так все давайте погнали путешествие с выдолгожданием пут путешествие. так что у нас тут ну вот стоим Точнее, ходим А вот... Нет. А вот никого. Пока что никого не вижу. Они а снизу. О, привет, дружечек Как дела? А, скучился, дай. С молотком. чё не можешь? Я же говорил, на дальнем дистанции этот меч просто превосходит. Даже у рукайских мечей. Я, я даже не достаю такой вот бой. Теперь дальше, на уже уничтожить их наверняка но ну, у рукаев здесь пока что мало что-то их они обычно кучами ходят но в они это наверное ну, неизбежно когда если куча урухаев придут но гондар обязательно будет кстати оп ч он здесь на месте стоит я подошел только сейчас на трасса это же не серьезно друзья Мари, умри, Гадин, умри, Мари сказал. Че здесь? Пусто. Жмут. Ничего нет у него. Фу. Что у нас тут? О? Снова. Погнали, кстати, уже броню на починить, да умом. Здесь у нас мало что есть. Кстати, обязательно скачать этот мод, ссылку этого мода. Э, я оставлю обязательно в описании. Можете спокойно поиграть. В прошлый раз я э, оставлял обычный мод, а сейчас вот этот обновленный со всеми делишками. Здесь все есть. Какие квесты есть? Обратный. А, нет. Торговец. Хм, что у меня будет? Оп. У меня ничего нет ничего нету ладно сейчас погоди сейчас подожди найду что-нибудь вот вот вот все это еще ну ладно так кстати надо у меня есть мишки по добра как бы не ограбили нету есть походу монет, доктор да к нету все гондорские мечи там у меня точнее рохонские блин постоянно путаю гондор рохан Такое. Все, все дружок, у меня ничего нету. Дай полетцу. Все равно мне ничего здесь пока не надо. Так. Все что ли? тот мир поджидать не оттуда на пороге кстати пойдемте давайте дальше в этом направлении мы не были так что у нас тут кстати обязательно есть карта прилагается к моду тоже вам поможет искать дорогу куда-либо можете телепортироваться куда хотите но мы ищем приключения вот так вот, с кингом всегда даже когда мы не снимаем но ну, обычно мы э, с этим модом обычно сами наслаждаемся но иногда когда есть время или а уже становится скучновато мы начинаем снимать И обычно тоже просто так не буду снимать но по настроению короче а иногда даже через них хочу так кстати, если вы не знали, на YouTube можно зарабатывать деньги, так что я уже пару парочку видел, а некоторых начинающих, но они у них ничего не получалось, некоторые снимают как-то без вот программы, а через другой ноутбук или через какую-то камеру свой экран Это просто плохо, очень меня жалко стало их, там написал в комментариях каждом, а, что вот надо сделать такую вот программу, даже на программу ссылку оставил и все такое, даже Показал вам все, как пользовать, там написал даже, так вот ему рукой. лучниками у меня разгородки, а чтобы стрел длинные. что стрелы закончились? Сильно тянем, папа убил. Ну если что на тебе тут? О, монеточки, монеты. Тоже пригодятся. Пока что. Пока это поход уже довольно хорошо оборачивается. Везение вокруг. Ты чё, корова? А? Ну, дай мне своё мясо. О, как-то лучше. Вот. Так говядины достаточно да. так что еще у нас С одного удара так что у нас здесь уже нету ничего опа дата обновленная дата И что у нас тут 17 число 1400 да, 1401 год, до сих пор год первый. Ладно, интересно, что будет в конце года. Я этого не знаю, зачем она это бывает, дата, а иногда зачем она не бывает. Это как-то связано по мотивам фильма, что ли, я так делаю. Так. Кстати, насчет а, YouTube, там же можно, я сказал, зарабатывать деньги, но там а, есть еще разные партнерские сети. Свою партнерскую сеть я оставлю в описании. Там берут от 5 подписчиков и 200 просмотров, если у вас а, есть, например, а, столько вот столько нужно, тогда уже вас возьмут. Не посмеет ничего сказать и быстрое обслуживание всегда. Даже когда вот вопросы есть, а вам напишут в ВК обязательно. Ну, если, конечно, найдут, вот, обычно оставляйте а, вот на своей стене, всегда на своем канале вот ссылку в ВК, тогда обязательно вас найдут, вам напишут, отправят, все, и вы можете задавать вопросы. Ну а свою программу, наверное, я оставлю в описании, как, как я уже сказал, тоже довольно хорошая. она. так что у нас тут? Ну накопали сколько надо? Ну, нет, не ну, сколько надо хотя нужно хотя бы сталь найти просто я уже обленился сталь не хочу просто находить это плохо, очень плохо. опять он сюда прошел за мной прям. ладно. так воду надо найти обязательно. так меч не указывает на присутствие орков. это хорошо, очень хорошо. Ну, что оооо оооо надеюсь все а ничего опасно Оп. нет ничего такого нет я больше всего люблю есть честно поехать с она по душе как-то кстати присутствует орков только они действуют, а присосы пауков и остальных тварей. Ты просто О, нашел пещери пещери. они все в пещере. так я знаю, хорошо, что я быстрее туда ушел. осмотримся. вот они в этой пещере. давайте запрыгнем туда. паркур мастер. ой. так, давайте наверх залезем. У нас тут. Вот до сих пор тут. Ха, как назло. Ладно, обойдем себе зубиесторков. Хотя это очень нужно было мне. Так, что у нас тут все? Орков нету. Такие знания были в пещере, вот гадаю. Ладно, как-то вот. Давно уже не выполнял квесты. Я последний квесты я выполнил. Где-то надо было уничтожить. А у рукаев. Где-то 18 я выполнил. Деньги остались дома. Все монеты, которые у меня были. Там несколько стаков. У меня два что ли или три? Я уже не помню. Но обязательно надо было выполнить квест. Привет, дружок. Стрела есть. Нету у меня никаких стрел. По критически. А вот так спрыжка. Оп. Да. Ааа. С -а -а -а. одного удара. Всегда так теперь на противорукаешь тоже. Так, все, дальше уже Здесь камни. каменная пустыня просто, и только вокруг деревья, Мы уже близко к лесу, осмотримся, ничего такого нету, так, грибы. не хватает даже места у меня это очень плохо кстати я уже забыл в майнкрафте грибы могут быть съедобные пофиг так вот даже на карте обозначено что а здесь пустыня просто каменная просто тупо ну ладно так что у нас тут, Кстати, урон посмотреть надо уже. Мне интересно просто вот 6,5 и 7. Шельфийский мечик это получше. Тем более критический тоже очень хороший. Вполне даже достаточно для уничтожения рука. в дальнем бою. И они даже меня дотронуться не могут. Ну, конечно, школьные лучников. Они потому что сдалека просто мастера. Так. Трансепорок, наверное, скоро закончится. Так вижу яблоню. Там должны быть яблоки или груши, хотя бы. если это на самом деле яблоня или что там растет, не знаю, посмотрим. О, яблоко, яблоко, яблоко. Что тут еще одна яблоко еще не помню сейчас из рева я О, все, собрали яблок. Достаточно для всего путешествия. Ну ладно, наверное. На этом, наверное, наш выпуск заканчивается. Ставьте лайки, друзья. Если наберется 5 лайков, быстрее всех а, будет следующая серия. Вот не знаю, что дальше даже снимать. Кстати, а, поставьте лайк еще. Поддержите идею с передачей временно гиба с нашей рубрикой новый, который про в Tanks, про танки, а, как, не реплеи других игроков, которые отлично играли. Сначала, конечно, были мои реплеи. Ладно, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.